Всем привет! Сегодня хочу поделиться с очень вкусным, нежным и тающим борту десерта, такой как творожный чизкей без выпечки. А для приготовления чизкейка без выпечки вам понадобятся такие ингредиенты, как сливочное масло, печенье. Печенье может быть абсолютно любым. Главное, чтобы хорошо оно крошилось. Вторым творожным слоем я буду использовать творог, сметану, сахар, цедру одного апельсина и сок одного апельсина, который растворю вместе с желатином. Украшать буду кусочками персика и также зальем персиком желе. Для этого я сок, от которого останется у меня от компота персикового, растворю вместе с желатином. А первым делом печенье необходимо растереть в крошку. Вы можете сделать это любым удобным для вас способом. Либо скалкой, либо можно это сделать блендером или толкушкой. Как вам удобно, так вы можете сделать. Я его растираю таким образом, поместила его в пакет и просто прохожу скалкой. Печенье высыпаю в удобную миску и буду растирать его с кусочком сливочного масла. Сливочное масло достать из холодильника желательно заранее, чтобы оно было мягко. Можно его, конечно же, немножечко подогреть в микроволновой печи. Далее форму, в которой мы будем готовить чизкейк, я застилаю бумагой для выпечки. И туда же выкладываю подготовленный нижний слой. Хорошенько его разравниваем. И убираем форму в холодильник буквально на полчаса, пока будем готовить порожную начинку. Далее нам необходимо желатин растворить согласно инструкции на упаковке. У меня быстро растворимый желатин, поэтому я его заливаю соком апельсина. Можно залить водой. После того, как желатин набух, у меня, как я и сказала, желатин быстро растворимый, он очень быстро, моментально уже загустевает, нам необходимо его прогреть, растворить. Как это можно сделать? Можно это сделать в микроволновой печи, можно сделать это на плите. Но ни в коем случае не доводите желатин до закипания, градусов 60-70, иначе желатин просто потеряет желирующее свойство. Поэтому я его просто сейчас слегка прогрею в микроволновой печи и дам ему остыть. Желатин я уже прогрела, он у меня буквально 40 секунд он прогревался в микроволновой печи. Сейчас я его отставлю в сторону и буду заниматься вторым творожным слоем. Приступаем к приготовлению творожного слоя. Для этого вот удобную емкость, которую вы будете взбивать, я буду это делать при помощи миксера, можно это делать при помощи блендера. Я высыпаю ворок, сахар. Сахар добавляйте по вкусу, просто можно всегда попробовать на то, насколько сметана э, кислая. Туда же добавляю сметану и цедру апельсина. Если у вас нет цедры, можно просто добавить пакетик ванильного сахара. И все хорошенечко взбиваем. Вот я уже перемешала и сюда вливаю. Желатин, а желательно творог и сметану достать из холодильника заранее, все для того, чтобы творожная вот эта масса не была очень холодной, иначе желатин возьмется у вас просто нитями. Поэтому вот желательно достать, так же как и сливочное масло, из холодильника его заранее слой у меня уже из печенья охладился. Сейчас я буду выливать сюда творожную массу. И также дам охладиться в холодильнике но уже примерно 2-3 часа, чтобы она обязательно загустела. Все, я убираю в холодильник примерно на 2-3 часа. Так, девочки, чизкейк мой практически уже охладился. Сейчас я желатин залью а, соком от персиков и дам немножечко настояться и потом, конечно же, я его прогрею до полного растворения желатина желатин я уже прогрела также микроволновой печи и дам теперь ему остыть персики нарезала на дольки чизкейк мой охлаждался в холодильнике три часа теперь я по кругу выкладываю туда персики Персики я разложила по кругу и теперь я поливаю персиком желе. Управляю ческей в холодильник до полного охлаждения желе примерно на час-полтора. на так, ну вот, дорогие мои, чизкейк у меня уже охладился в холодильнике. И для удобства его вынимания из формы, можно края формы а, смочить горячим полотенцем, либо на несколько секунд его окунуть в горячую воду. Можно также горячим ножом проклеить по краю формы, чтобы чизкейк лучше достался. Сейчас я его достану из формы. Так, ну вот. Таким красивым в результате он получается. Сейчас его можно переложить на любую тарелку, на той, которой вы его будете и подавать. Аккуратненько снимаем его с формы. Она достаточно легко снимается. И так снимаю аккуратно вот эту бумагу для выпечки. Ну вот, дорогие мои, вот таким творожным персиком, чизкейком я сегодня с вами поделилась. Сейчас я его разрежу, и мы посмотрим, каким красивым он получается у нас внутри. Вот такой красивый, я думаю, не только красивый, но все, кто пробует и любит чизкейки, он очень-очень вкусный. Вот посмотрите, какой он нежный, просто тающий во рту, я обожаю такого рода десерты, мы все их любим, просто невероятно вкусный. Я желаю, конечно, же, вам приятного аппетита, не забывайте подписываться на мой канал и до новых встреч!